Этот русский новый старый год Великое веселое гулянье Ученый зарубежный не поймет В чем суть такого сочетания, Гуляем мы неделю, даже две И во дворе у новогодней елки Салют бенгальский осветил везде И крестами, бриллиантами иголки Он по России мчится во безумным русским радостным угаром. Как может старый новым годом быть? Как может новый называться старым? Он по России мчится во безумным русским радостным угаром. Кампанского бутылочка на полке И старый млад плясать у елки рад Знакомый Дед Мороз опять у елки Куранты, фейерверки, звонки, смех Нам не страшны январские морозы Не перечесть нам праздничных утех Не отписать стихах и даже прозой И пусть нас за границей не поймет Встречаем Новый год, а через две недели новый старый, И пусть за граница не поймет, Но рожденными русскими не даром, Мы весело встречаем Новый год, А через две недели новый старый, Вот так. Бог, помощь! Ты шо, без маски по лесу лазишь? Так я, это, не бешеный. Да, ага. Да я, я так-то привитый, привитый. Ну да. QR-код! Есть! А помнишь, как ты меня в Макдональдс не пущал? Мне так приказались без QR-кода. Ну да. Работа такая. От жизни ни в кино, ни в театру, ни на горшок сходить. Так вакцины же есть. Вакцина? Я, это... Что? Привился? Нет. Ты в Макдональдсе э, хочешь? Для тебя грядет поста. За стол родня вся соберется. Бля! Вино вином по рюмочкам польется. У меня Когда тоже есть голос. Я тоже хочу для петь. тебя. Кто здесь? Доброй ночи, сосед. Ты есть хочешь? Не. Поздравить зашел. Тебя и всех. Накатишь? Шо, опять. Не. завязки я. Так это. С Новым Годом вас. Счастья в новом году, здоровья. Тому еще и кучу денег желаю. Спасибо. Пойду я, а то холод собачий. Ну, если шо, вы лайкайте. С Новым годом!